Это мой новый влог и я в Питере Всегда мечтала прыгнуть так на кровать. Вы, наверное, думаете, зачем она постоянно ездит в Питер. В этот раз поездка получилась достаточно спонтанной. Таня мой стилист, вы уже ее знаете. Она пригласила меня на показ ход кутюр. Если я правильно говорю, если честно, я не очень сильно в терминах. Кутюрная мода, она немного отличается от обычной. Платья все расшиваются вручную. Сегодня вечером мы идем на показ петербургский шик подписывайтесь на мой канал, прежде чем посмотреть этот выпуск. Так, ну что, мне, конечно же, хочется показать вам мой номер. Это офигенный отель, называется Grand Europe, по-моему, как-то так. Я, в общем, название вам оставлю. Он в таком историческом стиле, своя какая-то изюминка. Мы же все-таки в Питере. Будем с вами смотреть, что у нас тут есть. В целом, я в номере вообще не буду, находиться. Я уже через 5 минут отсюда выйду. Вау, самое крутое это ванная В прошлый раз, когда мы были здесь с Ариной Арина сделала классную фотку даже планирую сделать здесь фотографию Так, огромное зеркало Что мне уже нравится Ванная, очень красивые элементы И приятная косметика все очень эстетично и смотрится настолько великолепно, что я готова останавливаться только в этом отеле. До этого, кстати, я тоже была в Питере и останавливалась в другом отеле. Номер стоит в два раза дороже, чем в этом. Но там как-то не очень приятно и не очень комфортно. Очень маленькие номера, Но в номере, ванная очень узкая. Здесь просто, мне кажется, за эти деньги номер стоит, стоит 14 тысяч рублей. Идеальное место для того, чтобы приехать на несколько дней и насладиться красотой. Я уже в салоне, сейчас мы будем делать вечерний макияж и уклад. Мне очень понравилась прическа Kendall Jenner. Я хочу тоже собрать волосы наверх и сделать сияющий мейк, потому что платье будет напрягающее и сверху будет вот этот, кстати, жакет. В общем, все увидите. Я очень сильно устала, я вот сейчас просто с удовольствием легла и осталась в номере Но я понимаю, что нужно немного перезагрузиться, сделать такой щелк Водриться и собраться на мероприятие. Показ. Бренд называется Татьяна Кочнова. И мы идем туда с моей Таней. Просто 33 телефона. Решила я сегодня снимать видео на iPhone. айфон. Я посмотрела многие влоги и поняла, что на iPhone достойное качество. Нет никакой разницы, снимать на iPhone или нет. Ну, в общем, я сейчас буду раздеваться. Раздеваться, собираться. Чуть позже... Я вам покажу свой образ Я думаю, что сегодня действительно будет очень красивое мероприятие Мы подготовились, как видите Сделали прически, макияж Мы добавили аксессуаров Смотрится, мне кажется, очень круто Решили мы сейчас сделать небольшую фотосессию в номере Грех в таком номере не сделать Пару классных кадров И, кстати, Таня обещала нам рассказать за бренд вообще Что ты о нем знаешь Очень изысканный, на мой взгляд Один из самых изысканных, мне кажется, брендов в России Основатель Татьяна Кочнова Я думаю, что сегодня мы тоже с ней обязательно познакомимся я с ней уже лично знакома у нас было несколько съемок совместных она в коллаборации с ювелирным брендом петра Аксенова. и одна съемка была очень классная такая в современном стиле но с учетом эстетики бренда именно для бренда я на как самом будто... деле в подкушении потому что это вообще первый показ бренда сегодня поэтому это такое ну и для них и для нас да. мероприятие. очень круто что нас пригласили на показ и мне кажется что нужно как можно чаще делать такие мероприятия потому что в россии как на самом деле стало очень скучно И мы надеемся, что наши бренды все-таки будут делать показы Несмотря на все события, жизнь не остановилась Живем здесь и сейчас, поэтому мы сейчас идем делать крутые падки Так, Яна полезла в ван Я не знаю, правда, как это будет выглядеть Но мы сейчас попробуем У Дани петербургский шик, у меня московские сусовки Это просто супер летний образ, но нас это очень красиво. Петербургский почти шик. Да. Мы, конечно, реально как будто лето просто. по плану сегодня у нас в Мариинский театр на балет поэтому сейчас я буду делать легкий макияж плюс мы хотели еще сделать пару фотографий в номере моя косметичка вот только нет вот мой кстати любимый кон консилер от Романова комфорт Шанель конечно тональная основа вот это очень крутая душ от Ив Лара. максимально красивыми и длинными чтобы вы понимали просто Таня <laughs> пришла сделать две фотографии и принесла просто тридцать пакета так ну что Таня давай покажи <laughs> что там я уже в чемодан Собрала, Думаю, на всякий случай Чтобы там на это время не тратить вот Мы как-то, кстати, в лаковом снимали да. очень В очень крутом платье но А, это оно и да. есть Это клевое, да, платье да. Но у нас было так мало фотографий он... В итоге, но платье бомба И, кстати, у меня лаковые с собой батареи. Вы никогда не отгадаете, что это Пакетик спрячем Очень похоже на Амина Муади Но это на самом деле наш русский бренд Иконика, уже всеми любимый. Зачем он делает водолазку? У меня так жарко. Вообще непонятные с собой вещи взяла. Блин, мы нашли нереальное просто место в отеле. Посмотрите, как тут отель похож на какой-то музей. Аня, мой суперфотограф, профессионал, обращайтесь. Да, с каждым днем она просто становится все лучше и лучше. Скоро будем за съемки брать дополнительные деньги. Look of the day. Татьяна, что на вас сегодня надеется? Это образ, кстати, это праздник сифуры и шарвейли. еще пиджак но я снова. Ну да, пиджак, мне кажется, да. можно снять, а так в целом прям total black, очень красиво смотрится. Так, я не знаю, мы опаздываем, нет, мы, в общем, приехали в Мариинский, оказалось, что это не главное здание, а это концертный зал. Блин, я ведь провалилась каблуком, я уже два раза ремонтирую. Это ломб меня. Всегда Питер такой погоды встречает, что хочется приезжать mm -hmm. <laughs> сюда mm -hmm. постоянно. большой театр и но ну, здесь по сравнению с большим сцена маленькая я пока не понимаю если честно как будет все происходить но я думаю что тоже будет очень классно мне понравился кстати болет спартак я та не говорю что надо обязательно сходить на балет да в большой театр там там очень красиво я думаю что не он... будет а ты была в аренду ты снимала что они там лучше да иначе мне нужно еще раз будет приехать чтобы сходить на что мы посмотрели кармен правда мы станем вообще Но было очень красиво в Лене снимать нельзя было Но обратили внимание мы вдвоем Что балерины были нереально красивые ноги Они были очень накачаны. Вообще все в музыке Если бы музыка была слишком монотонная То было бы наверное скучновато А так как музыка сама по себе живая И все смотрится очень легко вот. Но мы решили все-таки не оставаться на втором Раскроем секрет вам Но... Я думаю, что в следующий раз мы что-то еще посмотрим. Как все-таки очки добавляют стилю. И, да, Особенно я, и... да. Но эти. Мне даже не такие нравятся по форме. Да. Мы переместились в кафе. Кафе называется Мил. Мы тут уже были с Ариной. Классное очень кафе с, с крутым интерьером. Интерьер, конечно, вдохновляет. Спасибо. Здесь очень красивая посуда. Как я не в Питере, я в ДЛТ, в примере В общем, мы решили зайти, посмотреть какие-то актуальные модели, потому что поняли, что в основном ну, я ношу Сен-Лоран, Галинчагу. Хотели найти Селин, но вот Селин, к сожалению, нет той модели, которую мы хотели примерить, есть только другая. Да. Есть вот такая. Да. У Сен-Лоран есть тоже хит, похожая очень модель, и я знаю, что многие девочки за ними охотятся. Но для меня они, честно, жестковаты. Чуть-чуть давят. Ну, там, наверное, можно ослабить, но я хочу. Mm -hmm. сказать, что вот я люблю легкие очки. Чтобы ты их надел, ты их да. не чувствуешь, чтобы у тебя голова не болела. Потому что, да, есть такие модели, которые прям тяжелые. Еще одна модель, которая есть в ДЛТ на удивление, в Цуме их уже нет. Которая полюбилась многим стилистам, блогерам, инфлюенсерам. Мы хотим я не такие черные взять из новой только коллекции, потом вам покажем. Ну, классика такая. Ну да, это классика. И чем -то не Василин, только нет. А это что за бренд? Армани? Да, мне нравятся такие. Кстати. Такой? Да. Ну, кстати, да, у меня тоже похоже. -то... Такие. В общем, мы поняли, что вот, например, такой пиджак мы знаем, где взять в российском бренде. И в нашем гайде, кстати, да, он будет... Да, да. да мы добавим. Джинс, yeah. а пиджак, кстати, такой тоже. Он в стиле куча, как раз такой вельвет. Ребят, ну что, мой влог подошел к концу. Я улетаю сейчас в Москву, домой. И, если честно, я очень сильно устала. Поэтому я со всеми прощаюсь. Спасибо, что смотрели этот влог. Обязательно подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока.